Всем привет! Вы на канале Gustav Play. Да ладно! Ну а перед началом этого видеоролика хотел бы... Нет, не реклама. Хотел бы и прорекомендовать вам свое сообщество ВКонтакте, там где мы будем выкладывать неудачные кадры, а также вы сможете предложить нам свои идеи для следующего видео и задать свой вопрос. Также для тех, у кого нет ВК или не зарегистрированы там, у нас есть Discord сервер. Все ссылки в описании под видео. Ладно, давайте к теме видеоролика. Это необычный видеоролик. Я изначально хотел запустить стрим и рассказать на стриме. Но по тем обстоятельствам, что у меня программа для запуска прямой трансляции плохо работает, мне приходится ее переустанавливать и снимать видео. Сегодня я вам расскажу, как часто я буду выкладывать ролики на YouTube, как часто я буду стримить Minecraft и еще немного расскажу, как я снимал этот видеоролик, через что я монтирую, делаю превьюхи. Вот, например, вы сейчас видите на своем экране превью с видео про полный обзор микрофона FIFA K680. Лично для меня превью сделано на стандартном уровне для такого канала 137 подписчиками. И да, хочу вам показать, в чем отличие записи звука. С Фифайна и на старый микрофон с веб-камеры. Слушайте. Привет, ты подписался на канал Гостоплей? Привет, ты подписался на канал Гостоплей? Отличие огромное, не так ли? Ну ладно, давайте к теме. А также расскажу, какие у меня есть занятия помимо канала и как часто я увлекаюсь спортом и прочее. Первое. Как часто я буду снимать видео и стримить? Так как я пытаюсь сделать для вас качественный контент. Она а это уходит, кстати, минимум 3 часа. А 1 сентября что? Правильно, учеба. По этим двум причинам видео будут выходить, ну, один или может быть даже и два раза в неделю, а стримы и подавно только один раз в неделю. Ну, если вы не хотите, чтобы я забросил канал во время учебы, напишите в группы ВК или в Discord сервер, что мне снять и подкиньте новых идей. Как я снимал этот видеоролик? Ну, изначально я, конечно, создавал на своем рабочем столе папку "Видео" и в этой папке создавал еще одну папку "Новости канала" и там уже создал текстовый документ и в этом уже текстовом документе писал этот сценарий. И вы, наверное, сейчас спросите, зачем все это нужно и зачем я усложняю. Я вам отвечу кратко. Это меня даже не усложняет. Я просто люблю чистоту на своем рабочем столе и люблю, когда все по полочкам расставлено. Да и выглядит это как-то серьезно. Далее я скачал программу Adobe Premiere Pro 2020 года и там уже пыхтел 3 часа, чтобы видео можно было бы хотя бы смотреть. Превью я делал в программе Adobe Photoshop SS 2019 года. Делал я не так долго, где-то 15 минут. Просто накинул картинок и добавил эффекты и наложения. Для меня это не так сложно, но и учился этому всего лишь два дня. Ну, а самым сложным это было записать голос, так как все это время я запинался, кашлял не те интонации подбирал и в сумме я обрезал все свои записи около 24 минут. И это мне послужило в коробку для неудачных кадров. Да и обрабатывать звук было как-то лень. Какие у меня и занятия, и как часто я увлекаюсь спортом и прочее. Если честно, я не хотел добавлять этот пункт, но все же... Мне нечем хвастаться в этом деле, так как одна третья всего дня я сижу за своим ПК. Но все же могу сказать, что как нормальный человек я чищу зубы, моюсь, отжимаюсь 10 раз в день, да и на велосипеде катаюсь немного. Ну, на улицу как-то неохота выходить, потому что холодно сегодня. Да и завтра будет холодно. Да и послезавтра тоже. Да. Вот так вот. Ладно, а на этом все. Пишите в комментариях мнение о том, хорошо ли я монтирую, и не забывайте вступать в наше сообщество ВКонтакте. Ну а на этом все. С вами был Гостоплей. Всем удачи и всем пока!